Утепленный вентиляционный выход Тайл разработан для кровель из натуральной черепицы, керамической или цементно-песчаной. Он предназначен для вывода труб вентиляции из жилых отапливаемых помещений типа гостиная, спальня и гараж, поскольку машина выделяет зимой много тепла. В данном случае утепление вентилятора необходимо во избежание появления конденсата в трубе. Тайл состоит из небольшой трубы с колпаком диаметром 110 мм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 Что позволяет воздуху беспрепятственно выходить из помещения наружу. Их не нужно устанавливать выше уровня конька, в отличие от громоздких дымоходов. Такие вент-выходы отличаются высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, атмосферными механическим воздействием и не подвергаются коррозии. Производителям предоставляется гарантия сроком 10 лет. В ассортименте вентиляционных выходов Tile представлено множество проходных элементов под разные модели натуральной черепицы большинства брендов. Брас, Робен, Онда, Аляска и другие. Цветовая гамма Тайл представлена самыми популярными цветами. Серо-коричневый, красный, медно-коричневый, графитовый, черный, коричневый. Поэтому совсем не составит труда гармонично подобрать вентилятор нужного рала под цвет вашей крыши.